С приближением тепла стал актуальным вопрос восстановления кондиционера. Простой заправкой, думаю, дело не обойдется. Наверняка есть какая-то утечка. Самый простой способ узнать причину, почему не работает кондей, это заправить его с ультрафиолетовым красителем. Потом отследить утечку с помощью специального ультрафиолетового фонарика. Итак, подключаем в заправочную станцию и накачиваем систему фреоном с краской. Сначала устраним максимальную утечку, дальше микротрещины. Первично залили, трещит вот так вот. Ну, надо заменить этот шланг кондиционера. В принципе, он легко откручивается, вот здесь вот. Вот в этом месте и вон там вот под этим и в теории должно все заработать но если заправка понадобится еще я с вечера побрызгал в дшкой на Удобно, когда на головке есть вот такая насечка. Можно с масляными руками трогать и грузить. Добавил субтитры Так, сюда она вышла. с этой стороны. Все, есть. С обратной стороны вылезла вот такая беда. Соответственно, ей не жить. Старый шланг. И новый шланг. Они немного отличаются по конструктиву. Старый был немного под изгибом. Новые они теперь ушли до недостаток. Или не учли. Сейчас проверим. Ну, в общем, все вот так вот взять. Здесь конструктив немного изменился да? Появилась дополнительная трубка Которая компенсирует, видать, все перегибы И расширения термические Значит, Здесь, видать, она шла в натяг Что приятно, она уже идет Все эти трубки идут С готовыми кольцами кондиционера снова ну, новый уплотнитель Сейчас мы его смажем чем-нибудь Все это было вот такой защ... вот в такой защите Я снял сейчас так Что? Сейчас поставим Немного смазал так, новая смазочка. все можно заправлять и ехать. Ну, в общем, произвел замену. Элементарно, две гайки откручиваются. Две этот Изгиб такой вот, не касается ничего. Сложно было закрутить, ему вот туда гаечку подлезть. Первым делом, с помощью вакуумного насоса создается разрежение. Откачивается весь газ, содержащийся, ну, точнее, воздух, содержащийся внутри системы так как воздух может содержать влагу, а это не очень хорошо сказывается на внутренностях системы кондиционирования. Все может уже заводить. Заводим, да? Да. Все, пошел. Наполняется, Да. Ну не скажу, что на горе пошла пока. Давление даже низкое, пока он потянет, чем сторон. Все отлично. Ага. -а -а. Да, видно. Видно, что она включилась. Маленький вот этот насос начал крутиться вниз. Сейчас я его вот так положу. И оттуда выключу. Я придержать, топ пойдет. Вот он выключился. Видно, что перестало крутиться. Появилось вот такое сообщение. Кондиционер выключен.